але побігали доряд що у Миколаєві бородані на честь дня бородання влаштували пробіг центру міста долали дистанцію 5 кілометрів, як це було дивіться да вот день демо стані на место забіга, Я внутрі всього вот так вот колотиться, вроде все організовано переживають вже не за что Ну почему ти сердечка хочет куда-то ви зайнявся бігом відносно недавно два місяці тому під час однієї з таких пробіжок і придумав провести бородатий забіг щодо власної бороди каждый для него это стиль жизни, быть бородатым не важнее, а ниж безбородым настолько же насколько сложно бриться. друзья привет, я Любомир Борода, это мой канал. я часто забываю о том, то что я видеоблогер и то что блин мне надо достать видеокамеру и все это записывать и уже вот пару дней назад я вспомнил блин а почему ты ничего этого не пишешь, почему ты не делишься с людьми своими какими-то новостями. А у меня все а, дошло до того, то, что а, я все пощу в сторис, в instagram инстаграм. Кстати, подпишитесь на инстаграм, потому что когда я пропадаю, значит в сторис я точно есть и все а, какие-то новости, какие-то интересности я обязательно запиливаю в сторис. новый офис, у меня новое местечко, где я могу сидеть, пить чай, принимать гостей заниматься работой. Вот. У меня новое увлечение – это бег, про которое я вам рассказывал в предыдущих роликах. Бегом заразился очень сильно, продолжаю бегать, бегаю три раза в неделю и стараюсь два или три раза в неделю также продолжать заниматься кроссфитом. И там, и там стараюсь делать качественно и хорошо. Очень благодарен своему тренеру Валерии Киселю, который тренирует меня по утрам. <свят> вот. И который а, является тренером по кроссфиту, но в то же время контролирует все мои а, беговые начинания. И обязательно а, говорит, как надо делать, как не надо делать, не торопиться. Ну, короче, вот полный, полный тотальный контроль. Я этому очень рад. 7 сентября в этом году Всемирный день бороды. Он празднуется каждую первую субботу сентября. Вот, каждый год в Николаеве. Вот в этом году, третий год подряд, я стараюсь а, хоть что-то замутить для бородачей, хоть какую-то скидочку, но сделать. Это было и два года назад, это был и год назад. был, Год назад был даже классный праздник на день бороды. А в этом году несколько заведений города предоставили скидки для бородачей. Вот, этот влог выйдет, скорее всего, уже после праздного дня бороды, но я хочу вот поделиться именно своими впечатлениями. Возможно, заведение появится еще. То есть каждое заведение предлагает какую-то скидку, они пытаются завлечь, задобрить бородатого человека в этот день. И это очень кайфово, это очень мне нравится, и это то, чего я хочу как бы добиться, чтобы, ну, чтобы как-никак город Николаев тоже принимал активное участие в праздновании такого праздника». Організатор забігу Любомир Борода говорит, широко в компании Бородатых друзів» відзначають и день по-різному. «Неделю <реш> назад я бежал. Тиждень тому я біг. В первую суботу вересня у всему святкується День Бороди. Я щороку його святкую по-різному. Иногда влаштовую певні вечерки, іногда влаштовую концерти різних гуртів. А цього року я просто біг, і мені прийшла ідея пробігти з кимось, почати цей день з пробіжки. Я кинул информацию до себе в Instagram, хто хоче – приєднуйтесь. Люди почали швидко приєднуватись, до вечора ми вже вирішили робити медалі. Я закинул себе в инстаграм. Вот, все это вылилось в то, что сейчас зарегистрировано забег 29 человек. Я заказал медали, я заказал номера нагрудные, именные. Сейчас покажу. вот Хороший человек Дима Олейник, он массажист. Он выделил вот таких вот 5 подарочных сертификатов для победителей, но мы решили бежать не на перегонке, а все вместе, и, соответственно, вот э, с вами делюсь, а люди, которые будут участвовать об этом, не знаю. Вот, э, будем делать, скорее всего, какие-то, возможно, соревнования или какой-то розыгрыш призов уже после забега. Забег сделаем на 5 километров, вот, а после забега разыграем вот эти сертификаты, плюс э, компанию Клаб, о которой я часто рассказываю. Вова, основатель компании, мой хороший друг, предоставил тоже три приза. Тоже будем их разыгрывать. Они с бородатой косметикой, они классные, кайфовые. Любомир с бородой все доросле життя. Каже, догляд за нею потребует не больше часу и грошей, чем гоління. Если я сбривал все это ну, полностью, то я боюсь выйти из дома, потому что мне кажется, что мое лицо похоже на коленку. Ну, как, бы, как будто мне просто спилили половину лица, но ну, я не могу в таком виде появиться в обществе. Любомир просувая украинскую косметику для догляду за бородами, это вырабатывает эксклюзивные сувениры для бороданив. Этот э, пищевая нержавеющая сталь, она с открывашкой, что все время можно было вовремя пива попить. Она в ну, формат банковской карточки, да, хорошо и <клес> Сам я в конве нарисовал нагрудные номера, о которых в принципе тоже публика, которая будет участвовать, еще не знает. Ну, по крайней мере, они не видели макетов, они не знают, как это все выглядит. Вам я, конечно же, опять вот покажу. Вот. Как это будет проходить, вы можете посмотреть, собственно, дальше. Я не знаю, как я буду монтировать этот флог, что поставлю вперед, что назад, но сейчас задумка в том, чтобы поделиться с вами теми впечатлениями своими, теми задумками до мероприятия, чтобы это как бы осталось немножко в истории, как я это делал и как я это переживал, и чтобы вы видели собственно сам результат, может вообще полное говно получится, а может быть будет что-то такое убойное и улетное, что прям вот вау. Собственно вот так вот выглядят эти номерочки. Это уже все готово под печать, уже даже отправлено. Вот решил сделать... Ну, опять же, люди, которые зарегистрировались, успели зарегистрироваться до того момента, когда я это отправил на печать, я их подписал. Каждому сделал номер. Вот, у нас также зарегистрировалось пару девушек. Вот, им я сделал номерочки э розовенькие. Вот так выглядит номер. Вот. Мне это все нравится. Их однако не обойшлося без сюрпризов. Дехто из девчат покреативив и також замаскувался под бороданя Первая попытка, она была немного иначе выглядела, и там было минут за 20 я ее сделала вот, пару дней назад. Друзья одобрили, сказали давай, ну попробуй чуть иначе, вот пожалуйста. Рекомендую борода, очень удобно. Все обращают внимание на улице. По-моему, пару ДТП могла спровоцировать, пока ехала. Я думаю, что мне будет сложнее, чем им, потому что у меня борода плотно прилегает. Ну, постараюсь добежать. А, фишка в том, то, что придумано это за неделю до так сказать, мероприятии я же говорю, хотел по фауну просто пробежать с кем-то из бородатых людей. А потом создался чат, люди стали писать то, что они хотят, и, соответственно, что было бы неплохо с медалями. А так как ну, медали все-таки надо нарисовать, продумать дизайн, где-то их заказать и еще сделать так, чтобы их успели к этому времени сделать. Вот И получилось то, что... Я нашел, в принципе, кто нарисует и кто сделает, но в очень-очень очень, очень сжатые сроки, и поэтому очень-очень быстро был создан ивент в Фейсбуке, к нему подвязана, телегра... подвязана телеграм-группа, в которую люди, которые хотят участвовать, получить медаль, добавлялись, получали реквизиты, оплачивали собственно участие на саму стоимость медали, вот, и писали, как их назвать. Это все делалось в течение суток, вот, и там оплатили порядка 15-16 медалей, я заказал 25, думаю, блин, все равно же будут, но ну, как-то жалко. Вот. И да, люди стали докидывать еще, и на последнем этапе, когда уже медали там отправлялись в производство, я успел докинуть еще 5, на всякий случай, чтобы их было 30. И, в принципе, как бы это все не зря, потому что, вот я говорю, сейчас уже 29, а я думаю, что Завтра или послезавтра я буду дописывать вот этот вот ролик. Вот, и, возможно, народу будет еще больше. Короче, собрались все, куча журналистов, все что-то спрашивают. Нам уже пора начинать разминку, а они никак от нас не отстал. Сейчас вот они закончат разговор с Ольгой, и мы начнем разминку. Больше. Ну, короче, мы побежали. Маякуют, растянитесь ширину. ширину, ширину сделайте. обойдите его. Не задавите фотографа. Любомир Борода инициатор создания клуба Бороданів Миколаєва, блогер, власник бренду чоловічої косметики та аксесуарів. Любомир, доброго ранку. Доброго утро. А, як у вас настрої, как у вас справи? Все, отлично. Продолжение подготовки к бородатому забегу. А вчера э, связывался с человеком, которому заказал медали. Вот, говорю, ну что, когда это все будет готово. Он говорит, ну в пятницу я это должен получить на почте. А почта это такой сервис в Украине, что э, он придет например, в пятницу, но неизвестно когда. Это может быть в 11 часов утра, а может быть и в 7 часов вечера. А иногда еще на почте бывает делают так, э, что... Трекают посылку после закрытия То есть им пришел большой объем Они все выдать не успели Закрылись и трекнули, что она пришла А забег-то у нас 9 часов утра в субботу <coughs> И тут я, короче, уже хватаюсь за сердце Думаю, бля А я же еще а Медали идут без ленты Вот Там просто дырочка вот. И я хочу На каждую медаль сделать Паракордовый ремешок Плюс сделать, наверное, такие хитрые Узелочки, чтобы можно было регулировать этот ремень. Ну так, чтобы было кайфово. Вот. Но человек, который делает медали, понял всю эту ситуацию. Говорит, как только придет, сразу тебя отдам. А я вот сижу и думаю, что, наверное, ленточки придется сделать заранее. А купить колечки, металлические переходнички. И сразу наплести все вот эти вот 30 штук под медали. А потом их получить и быстренько-быстренько поставить. Вот, потому что не хочется, э, чтобы такая затея, такая задумка болеть, провалилась, и людям пришлось на забеге сказать, держи, а потом я тебе сплету». В про участь у забегу все отримали тематичные медали. Валентина Гурова, Игорь Чорный. Новини на Суспільному. миколаев «Такая вот тут вышка огромная, телевизионная. Тут и радио, и телевидение. И, наверное, что-то еще». Я это уже показывал в каком-то из своих влогов, но вот, когда перед эфиром немножко переживаешь, надо что-то говорить. Камеру. Да, вот на тот диванчик, пожалуйста. Okay. <связываю> Окей. Вот немножко снимать. <связываю> да, чуть-чуть. Говорить -чуть. про этот праздник. И потом, чтобы вы дали несколько советов, как вот отрастить бороду, с чем это связано, нужна ли для этого специальная косметика. И еще отдельный вопрос про эти всякие препараты. Не помню сейчас, как это называется, на пиво информация. Годой это был приезд группы Hamsters в клуб Мертвый кролик. И там была куча конкурсов различных бородатых. Мы его классно, славно провели. Вот. В этом году у меня не было никаких планов, чтобы это как-то массово проводить, но там провел небольшие переговоры с несколькими заведениями города, которые решили в этот день дать скидку. Но скидки, опять же, мы сделали, чтобы они были не просто там на все, да, там на какие-то цветочки, а на мясо, на пиво и на кофе, ну, то есть на брутальные мужицкие прибамбасы, вот, если кому-то это более детально, интересно, это можно смотреть уже на моих страницах в соцсетях, какие скидки, в каких заведениях, это все у меня расписано, вот, и еще недавно вот стал бегать и пришла, просто бежал по Парку Победы, пришла в голову мысль, почему в этот день, этот день мы не самому начать с утренней пробежки, вот. Я написал у себя в инстаграм, что кто хочет присоединиться, там, давайте сделаем бородатую пробежку. За неделю, даже меньше, чем за неделю еще, это выросло в то, что сейчас есть 30 зарегистрированных участников. Вот. Побежим мы в субботу в 9 часов утра от Степана Осиповича Макарова до Степана Осиповича Макарова. Маршрут 5 километров. Три! Чем быстрее борода, тем быстрее бегу я! бороды на месте, <смех> У тебя ус отклеился. Какой клич будем кричать? Наверное первый. Первый клич готовы? А как там угол кричать? Чем не борода, тем быстрее бегу я. Было так. Раз, два, три. Чем быстрее борода, тем быстрее я. У субботу сранку три десятки миколаївських бороданів зібрались біля памятника адмиралу Макарова, что біля шахового клубу на Верхній Набережній. Макарова вважають головним бороданем Миколаєва. а приводом зібратись послужило бажання взяти участь у Забігові, який організував ось цей чоловік, якого усі знають, як Любомира Бороду. Участники пробегли верхнюю набережную Ингульским узвозом до пантоного мосту. Через Парк Перемоги до Ингульского мосту. Фінішують біля памятника, подолавши 5 кілометрів. «Борода! На меня! Ребята, еще раз бороду можно прокричать?